Всем привет! Какое-то время назад мы делали обзор, вот здесь будет ссылочка, на книгу Джона Доера про КР. ОКР мы взяли в основу методологии постановки целей в нашей компании. И весь 2021 год прожили с ней как таковой. Но ничего не получилось. Ну точнее получилось, но не так, как мы ожидали, и так как мы хотели. Мы по очень большому количеству целей не добрались даже до желтой зоны, не говоря уже о зеленой. И начали анализировать и менять, а как же нам работать в 2022 году. И совокупно получилось так, что разработали для себя небольшой такой фреймворк, с помощью которого каждый сотрудник проходил определенные итерации для постановки целей на 2022 год. И сейчас мы хотим этим фреймворком поделиться с вами. Мы попробуем визуализировать. И в центре это наши с вами цели. Точнее не цели компании, а цели конкретного сотрудника, который выбирает себе на год. Можно делать поквартально, у нас не получилось, поэтому мы делаем цели годичные. Вот они в цели. Вот здесь у нас запишется набор наших задач, которые у нас должны попасть. Во-первых. Что сверху этого? Это ретроспектива и такая себе рефлексия на предыдущий период, возможно вы будете это смотреть в 23 или каком-то 36 году, мне кажется это никогда не потеряет актуальность, это рефлексия на то, что мы делали в предыдущем году и почему не получилось, что понравилось нам делать в предыдущем году, что получилось плохо и где мы хотим улучшить, выписываем все, то есть выписываем прям эмоционально, что мне нравится, что мне не нравится, где я что-то налажал и тому подобные вещи пишем в списочек. Со второй стороны этого квадрата у нас появляется такой классический но немножко урезанный свод мы анализируем свои сильные и слабые стороны вот прям выписываем там есть тоже пару инструментов есть два разных свода изнутри и со стороны желательно посмотреть с обоих сторон смотрим со стороны с вопросом если бы я был своим руководителем то как бы я определил свои сильные и слабые стороны выписываем прям по списочку и то что мы внутри чувствуем да некоторые вещи возможно вы своему руководителю озвучивать в принципе не хотите и вы выписываете их тоже для себя это вторая сторона у вас появляется набор сильных и слабых сторон что с ними можно делать и каким образом это использовать? Если вы на следующий промежуток, там, год, неважно, квартал, как вы там ваши цели планируете, ставите себе новые всегда скиллы. Куда попадают у нас новые скиллы? Конечно же, в слабые. То есть, если представлять набор скиллов каждого человека как сильные, то есть, что-то мы умеем очень хорошо. Средние и слабые, то получится, что к концу года если мы будем работать только над слабыми, то их у нас станет больше. Мало того, из области средних скиллов, если мы не будем заниматься, они тоже уйдут в слабые. А из области сильных перейдут в средние. То есть нам, помимо прочего, чтобы вот в центральный наш квадратик записать какие-то задачи на год, помимо сильных и слабых сторон, надо задаться несколькими вопросами. Какие сильные стороны с помощью чего? Я должен усилить, ну то есть как минимум, чтобы они тут же остались. Второй вопрос: а над какими слабыми сторонами нужно работать, чтобы их перевести хотя бы в средние? Ну и третий вопрос: а можно ли и есть ли какие-то стороны и скиллы в средних, которые я могу перевести и сделать сильными? Отвечая на этот вопрос, а точнее, что конкретно будем делать, это тоже формирует список задач. Это вторая часть вокруг этого квадрата. С третьей стороны этого квадрата очень сложное, с одной стороны, упражнение. Не все быстро его сделают, но при определенной практике оно дает тоже определенные результаты. Попробую рассказать на собственном примере. Вопрос звучит так. Если бы я был ведущим экспертом в какой-то области, то как выглядели бы результаты моего года? На своем примере у меня есть несколько ролей. Да? Их можно определить по пирамиде Дилса, но мы сегодня не про это. Это совсем сложный инструмент, и мы как-то о нем поговорим попозже. На простом примере мои роли. У меня есть роль руководителя департамента, у меня есть роль вещателя вам, у меня есть роль сына, и у меня, к примеру, есть новая роль, которую хочу развить. Я хочу быть ведущим экспертом в перекладывании бизнес-стратегии на IT-стратегию. Я себе такой представляю, что и как, вот, если бы я смотрел на другого человека, как бы выглядели результаты его года? И мне кажется, что такой эксперт должен. Один раз в квартал публиковать какой-то ресерч по теме. Один раз выступать на какой-то конференции с материалом. И публиковать раз в квартал какой-то кейс, который он сделал какому-то клиенту. И вот мы получаем вот абстрактный такой эксперт. У него год состоит из четырех выступлений, четырех кейсов и четырех ресерчей. Каких-то статей или обзора какой то книг, трансформации в какую-то информацию. Выписывая вот эти все характеристики... По сути, это и есть список задач. Но тут возникает второй. А это помещается ли этот список задач вообще в мои какие-то процессы? Что из этого вообще я успею сделать в этом году? Это третий блок вокруг этого квадрата с целями. И четвертый блок, который используется у нас. То есть, если вы досмотрели до этого уровня, на персональном уровне вы можете закончить. Дальше вам нужно провести нормализацию этого квадрата. Но перед этим я все-таки коснусь того, как организационно это делать, потому что для организации появляется еще четвертый критерий. Четвертый критерий – это те ОКР, которые поставила компания. Выбрали стратегическая сессия, там стейкхолдеры, руководители, собрались и сформировали набор каких-то резалцев и ОКРов, которые нужно достичь в этом году в компании. И по сути, там задается себе вопрос – а над какими из всеми перечисленных выше задач я могу поработать в рамках организации, чтобы принести максимум себе, команде и организации в целом? Вот это и есть весь фреймворк, над которым вы работаете. У вас по сути из первых, повторюсь, рефлексия, сильные слабые стороны, я как эксперт, ОКР и цели компании – и нормализируем это внутри квадрата. Потому что у нас может быть задача. Мы в себе в слабые стороны определили незнание английского языка. И мы его вписываем в нашу слабую сторону. И по идее оно попало какой-то строчечкой. Но так ли важно нам как эксперту знать этот язык? И есть ли вообще эта экспертиза внутри компании? К примеру, в нашем случае мы не работаем с европейскими рынками или пока что не делаем интервью на английском языке. И поэтому эта квалификация очень важная, возможно, для вас в персональных целях. С точки зрения организационного процесса никакого смысла не имеет. Поэтому это и есть нормализация. По сути, каждую из этих задач нужно проверить вокруг. Может быть и другая ситуация. Я очень плохо провел какую-то конференцию, что-то я там налажал или как-то не подготовился. И я записал это себе в слабую сторону. И это было в рефлексии. Я вписываю лучше готовиться к конференциям, но я анализирую себя как эксперт. Я, к примеру, не знаю, может быть нейробиолог какой-нибудь или еще что-то. Ему в принципе не нужна квалификация презентации и там, выступления на конференциях, поэтому это тоже надо найти определенные противоречия. То есть, каждая задача, которая у вас должна попасть там, файлик ваш, ваш список, вот в этот центральный квадратик, должна удовлетворять всем четырем параметрам. Она не должна противоречить рефлексии на прошлый год. Возможно, вы на прошлый год поставили себе разработку какой-то курса или презентации, и не сделали, и не подумали, а почему мы не сделали? Да, Я боюсь вообще выступать и не хочу этим заниматься. Тогда зачем вы на этот же год ставите ту же самую цель? Возможно, ее нужно пересмотреть. Таким фреймворком мы пользуемся внутри. Забыл сказать, мы пользуемся им в две итерации. На первой сессии это сессия генерации идей. И также я рекомендую заниматься и вам. То есть в первый раз вы взяли бумажку обязательным элементом. Не думать об этом в голове, это обязательно нужно куда-то записать, то есть вы пишете и рефлексию, и сильные слабые стороны, и свое представление как эксперта, и чем больше вы напишите, тем круче. Какие-то ОКР, возможно, компании, если их нет, напишите, если они есть, то сама компания вам их даст. И напишите максимум из того, что вы можете представить, максимум экспертов и ролей напишите, которые максимум сильных слабых сторон своих. И отложите на пару дней. Точно так же мы подходим и в организации. Я позже об этом скажу. Отложили на пару дней. Вернулись к этому списку. И вторая часть это критика этого. Сопоставимы ли вот эти цели между собой? Можно ли их вместе делать? Хватает ли мне года для того, чтобы все это перечисленное сделать? И так далее. То есть ваша следующая задача. Отсечь все лишнее и выделить набор того, что должно остаться. Точно так внутри организации, это если вот на персональном уровне, а внутри организации мы проводим две сессии. На первой поясняем вот эти все примеры, как к этому подойти, как генерировать новых задач. То есть это этап генерации. На втором этапе мы проходим критику, то есть... Сопоставимо ли это? А как мы будем мерять, что это достигнуто? Потому что на примере с тем, том же английским языком, достигнуть этого невозможно. Что является критерием изучения, непонятно. А, к примеру, если у вас все-таки это может быть критерием, вы работаете с европейским рынком, вам нужно проводить переговоры, то проведение, там, 30 каких-то переговоров на английском языке, вполне себе критерий. Ну, то есть, можно дальше эффективность мерить, но это отдельная история. И поэтому, Надеюсь, что вот весь этот фреймворк, все вот эти ответы на вопросы, две стадии генерации и критики, поможет вам сформулировать более интересные цели на этот год. Сделать это никогда не поздно, и то, что у нас тут уже близится весна, ничего не мешает нам ставить цели каждый квартал, подходя ровно такими же инструментами. А цели помогают нам более эффективно двигаться вперед. Чего и вам желаю. До новых встреч!